Нас 120. Мы разные, мы из разных городов, мы из разных регионов. И этот огромный мир и столько новых знаний, открытий. Каждый день что-то новое, необыкновенное. Эти 10 дней другой жизни меняют тебя, меняют твой мир, меняют все. Ты учишься быть лидером, ты учишься быть в команде. Так много возможностей для творчества. Никаких ограничений для твоей фантазии. Раскрась мир. Измени его. Все в твоих руках. Это твой выбор. Каждый день – это выбор. Выбор сегодняшнего и будущего. Изменяя себя, мы изменяем мир.